И спочатку таких два загальных вопроса, первое за все, вы видели мой ролик и ста моих когда после того, как пришел русский мир, что с нею на этой пасеке народжилась технология, на этой пасеке делались эксперименты, этими экспериментами и досвидами использовались все ну, вся земна куля в невеликій кількості бджалярів, але користувалися. Стан пасіки убачили и на це відгукнулись на, на, на мою біль, відгукнулись люди з матеріальною допомогою. Я хочу, користуючись нагодой, звернутись до всіх, хто прийняв участь в матеріальній допомозі, доземно вклонитись і щиро вдячити. Теперь перехожу еще на одну неприятную новость общественного характера. По приезду с Грузии я сделал тоже зум отчет по своему, ну, по, какое было впечатление о пасеках. Ну и поймел неосторожность, лишний раз убедился, язык твой враг твой, дал характеристику того, что я увидел. Ну, увидел в таком состоянии, как у нас, оно везде, в принципе, есть, куда я езжу, есть пасеки в таких состояниях. Но отреагировали профессионалы, отреагировали пчеловоды высокого уровня. И что мне стыдно стало, пользуясь моей технологией и двухматочным содержанием и изоляцией маток, и на таком уровне завалили меня роликами и фотографиями. Поэтому. Я, опять-таки, пользуюсь случаем, на, в записи буду смотреть, прошу, прошу прощения за оскорбление, если вы таковым его считаете. Я не имел ничего такого, знаете, ничего лишнего, как говорят. Если кто принял это близко к сердцу, значит, пожалуйста, забираю слова назад и... Не, строго, не судите меня строго, потому что я вам еще пригожусь. Так, теперь переходим к нашей основной теме. Ну, то, то что тема изоляции маток уже не нуждается в рекламе, не нуждается в пропаганде, не нуждается в, в навязывании, так будем говорить. Об этом свидетельствуют два фактора, которых я хочу сегодня обсудить. Первое. Опять-таки, за что купил, зато продаю. Сигнал из Германии. Обратила внимание на изоляцию маток уже наука. Это серьезно. Это не просто обмен мнениями между нами, между пчеловодами, практиками. Мы, наверное, самые прогрессивные, самые активные в обмене информацией. Но никуда не денешься, изолятор уже не спрячешь, результаты показывают значительные, хорошие слухи дошли, и в Европе довольно-таки ни одно государство уже занимается: Италия, Болгария, Испания, и рядом с Германией есть Польша. Так вот, в Польше, уважаемый присутствующий Игорь Павли, в, 20, в 2014 году. Не, посчитался за, не посчитал за труд. Приехал через тысячу километров над Апимондию 2014 года. Познакомился со мной, со мной. Взял книгу. И, так, чтобы долго не рассказывать, на сегодняшний день является самым главным пропагандистом и самым главным лектором по изоляции маток. И на сегодняшний день пчеловодство Польши ну, вот буквально человек приехал с конференции по этой теме. И ему удалось, единственному, мне за нашу науку как-то не особо локо. ему удалось положить на лопатки даже науку. И сейчас представители науки Польши сказали, без изоляции будет большая проблема в пчеловодстве. А теперь еще хочу вам рассказать одну интересную штуку эта штука называется до ныне нетронутая клещом ворова Австралия это единственный был оплод на которого все равнялись все удивлялись и вдруг Читаю, кому непонятно будет, ну, потом будем осуждать. Австралия донедавна была единственным великим виробником меду у світі, вільним от клеща ворога, после того, как Новая Зеландия зазнала заражение в 2000-м 2000, 2000 году. Прошло 4 месяца с того часа, как заражение клещем воро на Схидном узбережье Австралии, произвело до вжиття заходов безопасности в ходе каких штат новые эпидемии там неважно какие выбраку от 15 до 45 миллионов джив ну это скорее всего я не знаю на родины это привести, это вообще катастрофа либо может поштучно а теперь приходим к обсуждению еще 10 лет, вот представьте себе ситуация с заклещенностью в Австралии. Если это то, все так, как это сказано, поэтому ссылаясь на источник, никакой осебятины. Как поступает пчеловод-новичок, который, ну, у него одна только мысль, как можно больше, быстрее было расширить пасеку и получить прибыль. И очень часто забываем мы о профилактике этого паразита. А сейчас клещ воровок бич по всему земному шару. И вот я вам зачитал, Австралия в панике. И вот пчеловоды, как правило, даже и весь старшее поколение, уже видавшего виды, весна, ну как-нибудь, обрабатывают лишь бы чем. Клеи есть печатный расклад, Побрызгали бипином, там, и сублиматорами, ну и все, сделали, короче, самоуспокоение они провели, не мероприятие по работе с клещом, по борьбе с клещом, а просто такой акт самоуспокоения. Идет сезон, там медосбор, и некогда, подходит конец сезона, последний медосбор, и вот тут мы вспомнили, что пчел нужно в зиму пустить без этого зверя. И начинаем полоски, сублиматоры, термокамеры – это уже в конце будет для контроля БПН, кислота и так далее. А весь все акарициды являются автоматически инсектицидами. В результате гибнет больше вреда больше приносим пчелам, чем клещу, чем да, клещу. И сейчас бедная пчела стоит между, между двумя огнями кто больше сделать прыда, или пчеловоду своей безграмотностью обработал, или клещ. Так вот Австралия, к чему я веду? Сейчас Австралия в панике. Вот таком вот, она была одним из лидеров, во-первых, донором пакетов. О, это ее главный был такой бренд и главное направление пчеловодства. Снабжение пакетами Страны мегаполисов, в основном это Канада, Америка. Я еще лет 10 назад предвидел, когда узнал, что в Канаде каждый, каждый год весной погибает до 50%, а, а то и больше семей. И они затем пополняют их пакетами из Австралии. А там пчеловодство, вернее растеневодство напрямую замешано с пчеловодством. И вот я говорю, не дай бог в Австралии, не дай бог в Австралии какая-нибудь беда. А там то жара, то наводнение, а тут еще и ворова. И если сейчас к этому воровы отнесутся, как пчеловодные начинающие, то, что лето красное пропело, а потом, а потом вспомнили. И начнут сейчас со всех препаратов, полить семьи, ставить эти дозоры. это приведет массовой гибели они через год-два-три они не смогут поставить не то что там пакеты поставлять а хотя бы удержать на том уровне свое количество свое поголовье так что такая ситуация как бы там не хотели мы изоляция маток сейчас шагнула уже таким широким фронтом зашла в умы пчеловодов практиков однозначно а раз она уже закралась его мы науки, потому что деваться некуда, нужно спасать чел. Значит, мы не зря работали. <связывая> добрый вечер, Леомин Горьевич. И коллеги, Вита, из Литвы. Да, добрый вечер, Витас. Я думаю, не очень понимаю, коллег, и вот не коллег, а других, которые относятся к вам с таким подозрением. К... Ваши ролики я уже смотрю где-то седьмой год. Там все показано, и суть такова, что нет вот ваших роликов, ваших, да, когда у вас еще была э, пасека, не было такой трагедии, чтобы 50% гибло от воротоза. Я не понимаю, если люди не видят, и не слышат, как отец, ну, думаю, тогда им, но ну, должны, как вы говорите, через свои шишки пройти насчет воровых. И пока не будет системный, системного подхода сначала к фазеке, они, а скажем, мне, э, как сказать, не к добыче меда ничего хорошего не приведет. И ничего там не нужно изобретать. Только здесь нормально просмотреть ваши ролики, э, учебные ролики насчет воровых, насчет изоляции, насчет... Э, там все ясно. Я уже, как я говорю, я, уже, я еще... Не профессионал, но, но мне все ясно. Без этого уже никуда никто, никуда никто не может идти. И те, которые 10 семей имеют, и те, которые будут иметь 1500, они никуда не денутся. Такая же ситуация у нас в Литве. Вот я разговариваю с коллегами, сначала у них было какое-то подозрение Это изоляции сейчас. Они приезжают, смотрят сами, как у меня сидят пчелы нормально в центре, не... не, не не шуруют, не бегают, не прыгают на качелях. Э -э такая запрещенность. Я думаю, если не сделают выводы, ну, как сказать, барабаном в руке, они будут бегать потом еще сто лет до развода семьи. А у вас все ясно не только, что рассказано, но и показано. Там, если не умеешь э читать по-русски или по-украински, ну, ты, ты, ты смотри, что там в ваших роликах показано. Там я говорю, там все идет по нотам, а та, а та даже Больше я Пока что ничего не могу сказать. Да, спасибо, Виталцев. Здесь, понимаете, два, две составляющие. Первая – это консерватизм. Вторая – стереотип мышления. Ну и третье ⁇ промышленная пасека. Они, кстати, будут страдать первые. И первые страдают. И там именно, вот, если обратились ко мне уже Новая Зеландия и Канада, у нас много, вот у вас вы показываете пасеки, как зимуют. И вижу, у вас сторонники есть. Вот как нам, у нас по 3 тысячи, мы каждый год тратим по 2 миллиона на пакеты и елки-палки. Ну, ваши же есть наемные работники. Вы же не сам работаете на 2-3 тысячах. А как из как? У них непрерывность расплода, они не могут включиться в семью, потому что непрерывный взяток, постоянный постоянно расплод идет, ну, соответственно, сам кого там будет размножаться. Они не могут вклиниться туда никаким акарицидом, даже если и будут с эблематорами обрабатывать, но это, это абсолютно бесполезно. Поэтому вот промышленные пасеки первые и будут страдать, первые. Хотя есть примеры, пожалуйста, он, Владимир Вакулюк, сколько раз к нам заходил, 800 семей. Практически сам с помощью сына работает, в радость работает. Я знаю, в Болгарии есть, и больше тысячи работают. И сколько людей, те, кто хочет, ну, фраза Сократа, кто, кто, кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, ищет причины. Поэтому сколько я знаю людей просто по роликам, не видя меня в глаза, не, не зная в лицо, книгу там купил или ролики смотрит, там все, как правильно вы сказали, там все написано, все как буквально. от букваря творческого пчеловодства до промышленной, до уже профессионального изоляция маток в годовом цикле. Все там есть. И люди занимаются по 10 лет, глаза меня не видевшие, просто смотрят ролики. Просто попробовали у себя на пасеке практически. Они не слушают э, робить как наши деды работают». Понимаете, вот одна отговорка, если не хочешь делать, что там вы выдумываете, Робить, как наши деды работают». Все. А потом а потом начинают э, чухать по тыльцу. А А что, молодой подходит, у меня сколько молодых отрадно, просто отрадно, когда, ну это, во-первых, это технология завтрашнего дня, и как раз ее подхватит сейчас молодежь. И она подхватила у кого по три-по пять лет практики всего-навсего. но доверились. Доверились, попробовали и получается. Утерли носа, соответственно, к Аксакалам, тем, кому лет, 100, лет практики больше, чем ему отроду. Но ничего не могут с собой сделать, потому что есть такое слово, есть такой бич у нас, как стереотип. И трудно, понимаете, побороться, переступить через то, что свято верил многие годы сознательной жизни. А тем более, прошлая вся наука как раз и шла в разрез. Или наша наука пошла в разрез, практика. Поэтому основное пчеловодство... И сейчас до сих пор и преподают и в техникумах, в институтах, там, где остались пчеловодные, там преподают именно старую эту теорию. И приглашали, пытались меня пригласить не, не единожды на, на лекции, программу школьную вести, программу училище, техникуму по пчеловодству. Но там только малых изолятор, все. Не, не, не, не. Так что, ну пока новое, новое поколение ученых, наверное, не появится, новое мышление, новое, я сколько пытался из молодежи сделать кандидата, говорю, ну почему бы вам, раз уже ты вошел в это, вы, это ваша задача, понимаешь? Если ты станешь кандидатом наук и вот в этой теме ты возглавишь, ты возглавишь весь ученый совет. А к этому вернуться, к этому вернуться сейчас Австралия, там уже на очереди стоит. Что нам делать? И они попрут, у них одна будет технология. Сжигать и химия, сжигать и химия. А кле... Они же все, раз туда клещ уже зашел, уже там он войдет в дикую природу, там не нерез... пасеки, и пошло. она размножится, как э... Это саранча. У нас он в пятом году зашел, на, зашел в Японию. В 1955. В 1962 был уже раньше, наверное, на Дальнем Востоке. В 1972 уже обнаружили его в Украине. Ну и Европа, и все. И дальше держались Канада, держались и Австралия. Затем Канада, впала, Ну и вот, пожалуйста. И такая неприятность постигла и Австралию. Да, да не только, я когда как-то вот, наверное, 3-4 ролика тому назад тоже вас спрашивал у моего коллеги э, на пасеке, ну он небольшой у него пасек, но объединился европейский гнелец. Вот я тоже смотря ваши ролики, изучая ваши ролики по, борь, по борьбе с гнелецом, я говорю, я не гарантирую за последствия, но говорю, давай попробуем вот такой вот метод, а не сжигать, потому что нас я, сразу уничтожается пасека по ветеринарным тем правилам. Мы ничего понемножку так сделали и все равно Пасек у него и приехали в ветеринари как бы, ну, уничтожать. Он выгнал ветеринаров. Мы, он в этом году, скажем так, не получил не очень много меда, но из 30 семей, 28 семей выпасили. Значит, вот и тот метод работы, наработки, который вы показывали борьбу с дельцом, он работает. Работает как вы говорили, дайте средства, а пчелы все сами сделают. Я говорю, вот метод, который или нам повезло, или не повезло, Говорю, с меня семей, 28 семей. Мы спасли, ушли в землю, закормили и будем смотреть на следующий год. Это работает. Только нужно, я говорю, человеку до, до, Как сказать? Человека, наверное, мозг убрать. Есть рот, есть уши. Нужно все-таки смотреть, устучиться и делать выводы, а не кричать и или барабаны, что сейчас все зальем семьей. да, химия, она тоже имеет возможность. Спасибо вам. Да, спасибо вам. Самый главный, самый главный мой месседж в технологии пчеловождения, оздоровление собственным иммунитетом пчелы. Оздоровление пчел их собственным иммунитетом. Она жила до нас в природе, жила без всяк, без нашей заботы. Жила прекрасно, размножалась, были тысячи миллионы колод, держали колоды, уничтожали пчел для того, чтобы взять мед. Снова в леса отвозили колоды. Они снова заселялись роями. Вот они жили, размножались без нас. Пришла химия, и мы начали болеть, когда нас начали лечить. Все. А теперь вот мы слегка остановились и вернулись назад, просто промониторили, а как они жили в природе, как выживала пчела, до благодаря чему она до сегодняшнего дня выжила. Единственным одному фактору – роение. Что происходит при роении? Безрасплодный период. Она начинает жить с чистого листа. Безрасплодный период. Мы сейчас это можем делать с помощью контролированной изоляции матов. И повышение урожая тоже можно получить, изолировав мат. Особенно э, в местах с таким рискованным, рискованной медоносной кормовой базой. Там, где ну, небольшие, там по пять дней небольшие приносы. Изолируйте матку, получите товар. Причем она форма меда получает. Но то, у нас же наука, как говорила раньше. И... И у пчеловода сидит сейчас, как на бад в голове, в ушах звенит. Матка, если сутки не посеет, у нас истерика. Как это так, матка сутки не сеет? На улице дождь, на улице не погода, а мы с баночками бегаем по ульям. Ну, не дай бог, чтобы мы стимулировали, чтобы матка не прекратила яйцекладку. В природе, если не погода, они сокращают яйцекладку. Сокращают, да. Меньше, но меньше выкармливают расплода Если меньше выкармливают, значит, больше сохраняется тех. То есть биоресурс не выкармливает то, того количества, которое они выкармлили. у них биоресурс увеличится. Затем матка возобновляет кладку, и того биоресурса хватает на два поколения. Но это нужно знать, это логически нужно осмыслить и практически затем применить. А у нас все, непрерывно все, конвейер, ну конвейер самоседания. И осенний расплод, осеннее размножение пчел сейчас не является ничем иным, как просто выращивание клеща, клеща, и мы его создали сами, как конвейер самоседания. Одно поколение вырастило, другое отошло, вырастило следующее, отошло. А мы же еще продолжаем и смолить со всех акарицидом, не забываем. А клеш сидит в печатном расходе, как в броне. Даже, даже элементарного различия препаратов, сколько раз я начинаю всегда, если где-то с кем общаться, с какой аудиторией, и вопрос за клещу я, заходит за борьбу с плечом. Я им всегда говорю: знаете, пользуйтесь вы препаратами, да, все. Но э, знайте классификацию. Есть два вида, два вида препаратов. Они одинаково работают против клеща, но в разных ситуациях расплоды. Есть препараты быстрого действия, есть длительного. Препараты быстрого действия работают эффективны только в отсутствии раствора При изоляции сейчас идеально. В моей практике две обработки, три профилактические щавелевые кислоты. Есть препараты длительного действия, они эффективны при наличии печатного расплода. Весной, если печатный расплод, поставьте полоску. Но дорого. Понимаете? ну дорого. Мы просто выркнули из росинки там, в или с Там печатный расплод, плеч уже работает. По пчеле, по мозгам шарахнули. Пчела и так из зимы вышла никакая, а мы еще и помогли. А плеч уже пошел размножаться. И после качки, последняя качка, все, последний товар убрали, печатный расплод есть полоски поставили. Не нравится вам вы флаволинат там и отравляющие вещества? Сделайте глицерин со кислотой органического происхождения, получается препарат акарицид. Но это препарат длительного действия, который каждый день будет убивать ту самку, пытающуюся вернуть из ячейки в ячейку. Все, что тут непонятного? Ну no, и это нам непонятно, потому что нам то некогда, то мы забываем, то просто для для, для самоуспокоения что-то сделали, то сезон впереди, нарастим, объединим и все будет нормально. А потом шаг вперед, два назад. Почему? -то. Можно? Yeah. Можно. Як бы не крутить, до регуляции червейня. Вы сказали, что есть препараты, то правда, долго, даючи и короткого действия. Я в, маю тут в почте на приклад на амитразе, апиварол и, и биовар. Оба препараты на амитразе, апиварол спалюється в а байварол с мышки, треба повисить в ору. И сейчас, и, и, и так, что в, в одной таблице апеваролу есть 12,5 миллиграмма амитразы, а в одной смужці бюовару есть 500 мг амитразы, а треба повисить две смузки, и как я не хочу изолировать маток и хочу стосувати препарат, долго, долго, долго працюю, да, да, да. я могу дать тисячу мг амітрази до вулика, а как я не маю печатного расплода, Розплоду. Я могу дать только 12,5 с Ну, треба поделить тисячу через 12,5 с и узнаем, сколько меньше шкоды приносит лечение семьи, яка є лікована без присутності печатного розплоду. И снова вердаемо до изоляции. Ну и все. Ну там, ну, я не знаю, где я. Я не я, что час. Я я начинал все наше распевкуванье, что час агитации, пропаганды, разъяснений, произиллятор уже вычерпан и уже вышел. Все давно. Тех, кто хочет заниматься, они занимаются, по онлайн. Побачили ролик, что-то есть, позвонили, взяли книжку, почитали. Спробовали на практике, работает. Але ж тут сбоку забегла уха дяди. Ти что Без басику, матку матковый изолятор? А с чем ты пойдешь зимовать? Я, значит, я, я де на конференциях, Ну сейчас уже не питай. А то есть до ковида. Вы когда залюете маток? Я говорю, в конце липня начинаю, и на начале, Короче, в начале августа, говорю, все закрыто. Да у вас до жовтня месяца не будет жодної бджоли mm -hmm. у семьи, все. Ну вот так и будет заниматься изоляцией. А то не будет смолить там из всех гармат, что существует, то вот весь ассортимент ветеринарии, который есть, то вот и будет весь его. Дальше. Вы вказали на учеников, которые уже... Э переконалися до изоляции маток, они уже жили. А я маю такие примеры. Из 2011 года, когда я начинал, признаюсь, изоляцию маток, такой ученик в моей присутствии, как его запитали його, он він стосує изоляции, изолятор хмарин, так вже просто спросил там жилар, он говорит, ні, нет, я первый его нужно поправить. Ну так, он его в не, не, не, не пробовал, еще его в руках не вже уже будет его поправлять. И он в том році, чи или там рік назад, он говорит, что не предпочитает другой технологии на будущее, как изоляция маток, Но шо... он сконструировал свой изолятор. Ну, важно там, чтобы матка не червила всередині то немає 10 мм таки таку сітку поклав що там немає як будувати сотів і, і сильників і, і, і так дальше не ну, я йому кажу чоловіче ізолатор може такий бути як хмари такий як твій круглий квадратний спиральний який хочешь можешь карточку написати матці, не, не вільно тобі не мат. да? матка. Технология лишилася одна а. технология хмари. И того не отменишь уже. Можешь себе вежний изолятор робити, того не відмі... Дл Для чего я то кажу? Тому, что я его понимаю. Он є научил, он хочет сделать какую-то карьеру. Ну а сделать какую-то карьеру, то он должен показать, сделать coś nowego. No tak, no tak. No to ja кажę, to poszukaj, że ktoś <daj> jeszcze niczego tego nie zrobił, ale technologia, to. technologia izolacji już rozpracowana. Szanowny druże, też ja say, i mówię, jakby u, u nas, którzy zachęciają swoje dysertacje, robili to zarady nauki, a nie zarady kariery, ну, то, так бы у нас была наука, что бы мы получили практики всей этой науки. А как там только думки одни, только карьер, кандидатского, он уже он не защитил кандидатского, он уже докторскую уже себя доктором уявляет. И пошел и говорит, ну то я знаю, Ну, таке Такое життя есть. А второе, что есть для нас беда, и она будет то дуже слабке суспільство бджларю. Ми не можемо нічого я, я, я бачу по собі. В 2014 му році один з професорів обіцяв мені допомогти, щоб зробити щось що ну... Коротше кажучи, и в Чехословаччине, и в Немеччине, что лекарь в ветеринарії, там какой-то окружный какой лекарь, какой-то областный, какой-то другой, каже, лікуємо в тот и тот час. Все лекуем. И строем, как у армии. Докладно. Я не знаю, але в Польши то каждый в своем хате, паном. А він, а чого він чого я маю тоді коли ти мені кажеш лікувати я собі місяць позже, або місяць горше буду лікувати вислідок того такий що я ізолую у матки топовсім ну після такі весняннняєцикладки ну 15 квітня наприкінці червня я їх випускаю из за який є расплит я применяю все одно сублимацию, роблю, неважно. Але вона є ефективна, как як апівару. 98% відсотків я вбиваю в той способ. Минає півтора місяця, я снова зачиняю матки в ізоляторі. И после там, наступного 25 дней или не немає печатного расплода, я снова прим... стосую сублимацию. Я имею по 800 особен в, в, в 7 клища. я его там на... насыпал? Даже из его возможности биологической он не мог на... в меня, только в меня так е... на... нараститься. Они его принесли. Принесли от моих товарищей, которые не... не лікували, и все. Ну, такая, <laughs> такая, так, так, так. так, да. Ну, такой пьянист у нас, это Я не знаю, как я в Украине, но думаю, что що, что-то що подобное что каждый е... коли когда хочет, е... лекует. Ну добре давайте еще слово участникам. Э, учасникам еще обожаю Добрый вечер Добрый вечер Добрый... меня чуть да так да, чуть чуть да? да так Юрий Дніпропетровщина Криворезький район я вот те что Володимир Ну Егорович казав что що... я вот я є джоляр с Ютуба <laughs> мне очень счастлива потрапить на ваш канал своего часу і мабуть якщо цього б не сталося може я сейчас не займався битою бджолою я, я молодой бджолер але дивіться я скажу страшну зараз речь я ніколи не бачив ще э, кліща ворога як він вигляд який він на погляд я обробляю э, бджіл четыре э, рази на сезон матки зимують в ізоляторі я випускаю і обробляю щавельовою кислотою через два 3 дні після випуску маток потім вони сіють сімі розвиваються і перед акацією я закриваю матки в ізолятор вони мене не сіють я беру взяток випускаю маток проходить якийсь час я знову обробляю от вони сіють до соняшника соняшник я закриваю на початку липня вони Знову короче беру взяток випускаю маток розплоду нема знову обробляю і четвертий останній раз я обробляю коли матки вже 에, ну в ізоляторах розплоду немає то десь наприкінці серпня ой не серпня вересня сорі я не як він виглядає можливо щось не те роблю можливо треба э, підкладати ті заставни але в мене є бджела в мене є мед у мене є сім і все і все бомба да. просто все вот, что я хочу сказати який-то кліщ я вже дивився в бінокулярах я дивився так я вже шукав його і там і сямка короче де ты кліщ коли я чую що в Австралії хочуть спалити всіх бджіл мені їх жалко то такі звірі они такие разумные, они лучше за нас. Нашу их палить. С ними ж можно якось працювати адекватно. Нашу палить в жилке. Ось я зашел. Дуже дякую вам. Да. ще еще, ще кто еще як хочет, Добрий Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер, Любомир, Словакия. Очень я приятно. Только... Хочу сказать, что сегодня я был на конференции у нас в городе, конференция пчеловодов, и спикер был человек, который работает в Институте изучения, изучения пчеловодства. И он сказал одну мысль, что изоляция маток – это будущее пчеловодства. Первый раз это слышал у нас в Словакии. Вот mm -hmm. такое сказал. И сказал... Причина, потому что варвардрестрактор и потому что изменение климата. Значит, начинается тоже у нас. Не сказал, сказать, не сказал столько всего, как я научился из ваших книг, но хочу сказать, то, что уже начинается в Словакии тоже извиняться маток, продвигаться вперед. Да, спасибо. Да, большое спасибо и вам за эту информацию. Европа, Европа уже обречена на изоляцию маток полностью. Евросоюз весь починный взятый. Вот Шенгенская зона распространяйте изолятор. Вы там без границ ездите. Ну, пока очень трудно старшим пчеловодам рассказывать про изолятор. Но я думаю, что постепенно получится. А вы старшими рассказываете. Вы не рассказываете старшим. Вы рассказываете тем, кто будет завтра составлять пчеловодство Словакии. Но я думаю, что после этого года, потому что я слышал на разных там конференциях, на форумах, что очень, очень большой свет пчел в этом году. Посмотрим как, как, посмотрим, как все получится весной, что и как будет. Но я думаю, что этой темой будут заниматься больше людей, чем сейчас. Да, и, спасибо и, большое. И есть, как, наблюдение у меня, у моего друга пчелы рядом с моими пчелами. Я изолировал всех пчел на земле. И он не изолировал. И делали, обрабатывали чамой кислотой, и там несколько раз больше, клеща упало, чем у меня. Так есть очень большая разница между изолировать и не изолировать. Спасибо. Спасибо. Ну однозначно. Нет расплода – нет проблем. Это уже признала наука. У меня на конференции были два профессора ветеринара зарубежных. Долго, долго слушали, долго они себя уговаривали согласиться с этим. То, что я говорю. Но логика все равно взяла вверх. Нет расплода. Мы уже бедную пчелу разложили на молекулы, на атомы скоро разложим. Все ищем, где же там зарыто это. У них это резистентность. Как ее как побороться с клещом, оказывается, нет расплода, нет проблем. И опять возвращаемся к природе. Как выживала природа, роение? Вышел, начиная с чистого листа, что там происходило безрасплодный период. Все точно. Еще бы хотел спросить одно: по вашему мнению: как часто можно обрабатывать шаурмой кислотой проливом? Потому что если читаю книжки у нас словаки или чешские или словацкие, там пишут, что можно проливом обрабатывать пчелу только один раз одно поколение пчел. По вашему мнению, как это? А вы Уже читаете это... Украину, писаного человек только что сказал, четыре раза за сезон обработал, безрасплодный период и крещащих до сих пор не видит. Значит, шеверная... у нас берут равно кислоту, как вредите так небольшой но вредит пчела. значит можно например там если обрабатывать через 3-4 недели пчелу или нельзя смотрите я вам сейчас ну вы наверное знаете мою тактику весной если вы изолируете маток весной выпускаете нет расплода обработали все нет расплода как клещ который сохранился за зиму вы сбили его, щавили его кислотой. Пошло развитие, пошло развитие там месяц или сколько. Если есть, у вас оказывается, уже поколение поменялось. Уже поменялось поколение. Начинается, если вы хотите товар взять, закрыли. Вот человек только что сказал, четыре раза закрыли. Я вот буквально в последней книге, в предпоследней, трехкратная изоляция. Но я там трехкратную описал, потому что разные регионы, есть и в сентябре еще взяток, и, ну, такие затяжные. Поэтому, ну, я не знаю, вот вы обменяйтесь контактами, что ли. Вот то ли перед вами выступал молодой человек с небольшой практикой и с таким успехом. Четыре раза, три раза, ну, без проблем, понимаете. Поколение поменялось, и товар получил, и клеща сбил. А если клеща сбил, пчела здоровая, соответственно, поколение, расплод вам даст здоровый, работоспособный, с хорошим биоресурсом. Затем снова закрыли, взяли товар и опять обработали. зиму нарастили семью, зиму еще, без клеща. Ну и что еще нужно? А вас пишут, у вас пишут те, кто до сих пор еще палки ставят колеса, и вам, и пчеловодам, и старым пчеловодам, и наукам в том числе. Поэтому я не завидую. И очень часто пчеловодов, кстати, особенно молодых, или даже тех, у кого получилась уже изоляция год-два, он обрел уверенность. Ну, ему, конечно, хочется поделиться с аксакалами о своих успехах. Ну, и не тут-то было. И начинает сомневаться. Он уже видит результаты, уже конкретно видит результаты успеха, разницу в семьях этих авторитетов и своих. И закрадается сомнение. Поэтому тут самонушение, может, особенно старшего поколения, Вот вроде как он уже все знает, и деды его, и потомственный пчеловод, и дважды образованные, трижды одаренные, елки-палки. Поэтому вы поменьше обращайте внимание. Все. Человек ценится своей индивидуальностью. Вначале логически осознайте, затем практически примените. И получите результаты, никто вам не нужен. Никакие авторитеты. Ни малых, ни, ни, ни другие, ни те ваши местные авторитеты. Все в вас, только у вас. Я и за свою технологию увидели, посмотрели, принимайте как концепцию. Логически обоснуйте. Биологически... Прикиньте, насколько... Ну, постарайтесь в биологию, вникнуть в биологию, прежде всего в биологию. Тогда вы будете знать, в чем причина эффективности. Затем на практику это все ложите в небольшом количестве. И потихоньку раскручивайте, получаете, обретаете уверенность, и вся пазика у вас будет уже работать небольшом количестве, неважно в каком количестве, но на промышленной технологии. То есть вы будете делать все однотипно по операционно. Будет просто, легко, одинаковые силы, семьи держите. Неважно, вы в медовом направлении там пакеты делаете, молочко или что-то. Вот вам подход. Какая еще технология нужна? А ну, знаете, получается так, что когда я начинал. Читал разные книги, всю информацию, и больше всего путался, и путался, во всем путался, пока не дошел до вашей изглации, которая единственная дает мне смысл. что Как делать, и есть смысл, вижу в этом смысл, поэтому это и делаю. И Правильно, поэтому, да, спасибо, поэтому я всегда делаю акцент на вы в начале не хватайся, вот как сорока за блестящие. Вы вначале логически осознайте, прочли или узнали какую-то тему, как, насколько она может быть действительно. Просто это не слово, простое слово, логическое обоснование. Логически осознайте это. Если оно уже за, закралось вам в душу, в мысли, то да, что да, что-то в этом есть, дайте теперь шанс практически проявить этой технологии или мысли и все тут все зависит только от вас только от желания какие книги у нас у меня школа была три дня люди просидели три дня была школа по маточному молочку ну-ка вердикт через всего три дня хватило чтобы пчеловод уже дома практически Работал на Маточном Малочке. Он говорит, три дня, мне 15 лет у тех всех лекций, конференций, книг, как вы говорите, не стоит вот этих трех дней. Потому что там было все сдано под ключ. Есть лектор. Лектор просто стал, прочитал лекцию и все. А все слушают. Нужно, не нужно, оно запомнили, не запомнили. Есть мастер-класс. Когда все смотрят, а мастер работает. А есть школа когда все работают, а мастер смотрит. Вот я на таком принципе построил эту школу. И перенос, ну на маточном молочке это было, и перенос личинок, и сбор маточного молочка, и формирование себе воспитательниц, и хранение, все. И двух дней, трех хватило для того, чтобы вложить и в сознание, и в умы, и в практическое применение. Всего-навсего. Вот вам и просто... Нужно знать, поменьше загружать. Конечно, нужно знать информацию, не отставать от жизни, следить за новациями, но ну, не доверяться, вот, каждым, особенно современным блогерам, те, что три года он уже, уже профессионал, уже он все, уже он учит Всю вселенную. Я, я что хотел сказать в вдогонку э, Любомиру. Вот, вот эти четыре обработки, они вкладываются в концепцию одна обработка на одно поколение. Начало марта, конец мая, начало, э, конец июля и конец сентября. Каждое поколение отдельно, так что никак это не противоречит ему. То есть, если это его как хоть как-то смущает, что одно поколение, одна обработка щавелевой кислотой, ну, то это работает. Ну, нормальная ремарка. Спасибо. Я просто спрашивал, чтобы не навредить пчелам, чтобы не было так, что ну, вам... не вам... было Любомир... работаю. Любомир, практики вам говорят. Я говорю вам из своей практики. Вот человек, не... ну я не знаю, сколько вот занимается, вот вы сейчас сказали. Я занимаюсь третий год только пчелами, но я с первого же года, вот, мне, ну, у меня было столько семей, что... Ну, я имею право на ошибку. У меня мне нечем нечем такие. У меня есть доход, у меня есть там, работа, я зарабатываю там. А пчелы я для души, для любви. У меня пасека развивающаяся, и мне это сильно нравится. Я этим болею, я, я ночами передвигаю эти рамочки, лежу во сне, там, проснусь бывает. Э, то есть мне это сильно интересно. Я к чему сейчас, собственно, подвожу речь. Э, два года, может быть, но некоторые люди за два года проходят большой путь. Некоторые за 10 лет могут не пройти то, что кто-то за 2 года. Я с первого дня включился, изолятор. Вот Я говорю, я благодарен, что я попал на ваш канал. Если бы меня попал много блогеров, много информации. Она противоречива. Я сейчас смотрю, раньше мне вся нравилась. Сейчас я что-то сразу отбрасываю, мне это неинтересно. Вот. А то, что вот вы даете, Владимир Егорович, мне оно сильно как бы вот понравилось. И я решил, я доверился. Я вижу в этом логику. Вот, я понимаю, почему. Самое главное. Не просто так, потому что вот так говорят. Я вижу, почему так нужно делать. Вот. И я пошел таким путем. Пока все окей, э, все, все работает, я говорю, какой это клещ, Господи, не знаю, девень это клещ, хочу ее побачить в трассе. Вот, пожалуйста, Юрий. Вы будущее пчел на Мне уже 54-й год. Я уже, уже тогда. Да, Вам -то уже 54-й, а мне только 67-й. Да. Так что годы. Все. Вот видите, вращается все возле, вокруг одного слова. Всего-навсего. Логика. Если есть вот. логика в этом. Значит, можно дать шанс ему на практическое применение. Если логики нет, значит, да, кто-то подключился, пожалуйста. Да, это, это Паулюс Швеция. Швеции. Я хочу спросить один вопросик, тут возникнул у меня. Последний в сентябре и первый во весне, это та же самая генерация по моему мнению, ну, сколько я понимаю изоляцию. Да, да логично. логично. Так, вы, так вы логично, да, вы сказали, только одна генерация, а одно, один раз Не, ну, В принципе, она, да. она в принципе, практически вписывается в эту концепцию. Последнюю обрабатываю в сентябре, когда вышел последний расплод, и одну обработку всего я делал. Вот. и после выпуска маток я опять делаю одну обработку на где-то третий-четвертый день. У нас дело в том, что вот это потепление, когда я выпускаю маток, оно кратковременно. оно занимает 3-4 дня и опять похолодание. Я ловлю этот момент, выпустил маток, мне нужно успеть обработать, вот, ну, какие-то доставить рамки там как бы ну не так все тоже время. Согласен, тут есть такой момент. И при этом они переживают прекрасно. Ну вот, просто хотел. Даже так. Логику посмотреть, да, спасибо. Вы смотрите, вот насчет, насчет логики и насчет выживаемости пчел. А как же тогда финский вариант вписывается, вот, когда борются и бьются, и переживаются, поколение не навредить и там обработками. Если пчел садят на овощину, закармливают сиропом, и они перезимовывают если она не изношена, не измотана, не истрепана химией и выкармливанием раствора. Вот представьте себе выживаемость пчелы. Мы просто не знаем ее. Мы не даем ей возможности себя проявить. Потому что туда мы начали болеть, когда нас начали лечить. Хоть, хоть что людей, что пчел. Дайте возможность пчелиной физиологии, миллионы лет формирующейся и выжившей, и приспособившись сейчас к нам, дайте возможность ей проявить, вдохнуть ей. Просто щадящие обработки, щавеля кислота органика, щавеля кислотой. Но создайте безрасплодный период, чтобы она не включалась в этот конвейер самосъедания. Выкормила, отошла, выкормила, отошла. Ни меда, ни расплода, ни семьи зиму. И куча клеща. Все опять в логике, ну все крутится в логике, как бы, чтобы Академическая пауза. Если еще академическая пауза, я тоже видел вот это еще раз визулы, хочу читать, прослушать. Я ну, вот тоже не понимаю, Владимир Горш, наверное, коллеги не понимают, что такое, но ну, все время на своих роликах, в Zoom и в Zelas, все нагреть. И ему и семья должна идти очень сильно. Э, значит старых пчеловодов, которые соединяли, мы, наверное, тоже вот есть, у вас хорошая была сказана мысль, нужно из головы выбить количественный синдром. У меня нету количественного синдрома. У меня на лет, в лето где-то у меня, ну, 30 семей, а в зиму я все время, несмотря, хорошее, сильное, я объединяю. Семь у меня 15 улей, и в зиму у меня, в лето, в весной у меня очень-очень маленькая, простите, каждый пчеловод должен знать лечение и сильная семья, когда будет это в моем... Это насчет, когда мы страдаем или страдают наши коллеги, когда закрыли, изолировали, и в зиму не нарастим пчелосемию. Но бывают моменты, когда не наращиваешь пчелосемию. Но никогда не надо болеть количественным синдромом. Значит, если у меня патика трипсули, значит, трипсимия, так она в зиму должна идти трипсимия. У меня все время в зиму уходит наполовину. Я объединяю всех, я делаю их сильным в зиму. Ну, сильные семьи. Вопрос стоит, в чем логика сильных семей. Ну, я вам скажу, в чем логика и преимущество сильных семей. Это профилактика болезней сразу. Раз. Весной вы выкармливаете расплод не одна одну, а 4-5 одну. Вы представьте себе, какой запас прочности остается у выкормивших зимующих пчел, это первое. Чтобы участвовать еще даже в первых товарных медосборах. Но самое главное, они дают возможность за счет... Собствен... Потому что, не забывайте, зимующая пчела выкармливает первое поколение собственным жировым телом. Белком собственного жирового тела вырабатывает молочко. Никакой пыльцы она не усваивает. Старая пчела не усваивает пыльцу, даже пергу. Она кормит первое поколение, маточным молочком за счет собственного жирового тела. И если одна-одну будет выкармливать пчела, ну, это маленькие, когда семьи, и вот стимуляции слабых семей очень часто стимулируют, как правило, слабые семьи. Но наращивают они, да, дают, дают микро, создают микроклимат вроде как, нарастили они, матка насеяла. Ну, а кормить кто будет? Кормить кто будет? Сильная семья – это... Дайте э, сильная семья, натуральный корма, все остальное сделать пчелы. Это, это аксиома пчеловодства, понимаете? Поэтому, когда выкармливают весной, во-первых, перезимуют, даже если при какой-то болезни, на зимотоз, там будет в основном эта проблема зимняя, даже если на зимотоз, то сильная семья перезимует, потому что там 400 на зимотоза выдержит даже четвертую. Может потерять рамку две, но она выживет, выкормит себе поколение и восстановит силу за сезон. А слабая семья, во-первых, не даст полноценного поколения. Почему первое поколение первому поколению нужно уделять ну, архиважное значение? Потому что вот, полноценно или выкор правильно выкормленного, или вообще вот, как выкормленного, качественно первого поколения будет зависеть дальнейший филогенез в семье, то есть развитие поколений. Потому что первые маточные, молодые пчелы, молодые пчелы первого поколения в стадии и в фазе кормилиц будут маточным молочком выкармливать младших своих сестер следующего поколения и передавать им через маточное молочко Состояние своей физиологии по резистентности. Это природа. Если они передают генокод наследственности, почему сильные семьи должны и продуктивные при воспитании, когда маток выводят? Не лишь бы какая семья безматочная, обязательно это сильная должна быть семья воспитательница. Сильно и породистая. Потому что через маточное молочко передаются... Придается генокод наследственности. Там стволовые клетки, они гуляют по кругу. От кормилицы к матке, в яйцо и так далее. Ну, все это в последней моей книге написано. Кому нужно знать серьезные наработки об этом? Стэнсфордский университет Англия. Специально у него есть, там где-то, не знаю, сейчас ссылку, доклад. Называется «Маточное молочко вечное». Почему? Потому что она гуляет в расплоде от матки в яйцо, челе кормилицы и так, стволовые клетки ходят по кругу. Поэтому все будет зависеть от здоровой пчели, здоровой пчелы кормилицы Первому поколению уделите максимум внимания. А это возму, эту возможность даст только сильная семья. Все, не обсуждается. Можно маленький вопросик? Пожалуйста. Витутас, а что вы делаете с матками тогда, если у вас половина только там улей тогда будет? Где матки ваши тогда идет? По методу Владимира Егоровича два изолятора, между ними рамок. Я изолирую с двумя уже матками. И следующий мой этап, наверное, года через два и может быть ближе, это модуль уже изолятор Владимир Егорович. Сейчас пока что я изолирую двумя матками отдельные, они отдельно, двух автономно, автономно, автономно. Но это, как сказать, это еще промежуточная у меня станция, а следующая это модульный, когда в одном изоляторе будет две матки. Ну все ясно, видел я и то, и другое, что ты сказал. Спасибо тебе. А закормление я уже сам увидел у меня было я специально оставил одну семью и кормил полтора месяца подальше она была там два раза побольше и когда уже закрыл послед, на последнюю изоляцию после обработки осталось только 50 процентов так эта матка которая была изолирована два месяца раньше, Такая же семья была, она и осталась побольше, чем это, которое я ждал, пока еще ну, она будет развиваться. Так, нашему учителю спасибо, это, это я уже видел в практике. Да, вы сами себе доказали. Да, хотел посмотреть, интересно было, и, и все Правильно. пали после обрабатывания. Добрый вечер всем. Это, это Рашад тоже, да, тоже Запорожье. Там вопрос стоял про тихую замену, когда пчелы убирают старую матку. Славик насчет этого спрашивает. А -а -а. Убирают ли ее пчелы или убирают или матка-матку? Да, как это происходит. Э -э матка-матку... Убивает. Или пчелы выбирают, какую из них оставлять, а ту, что не оставляют, они просто перестают ее кормить. Вы не ломайте голову над этим вопросом, потому что там вариант может и такой, и такой быть. Они просто выбросят старую. Есть, в классическом варианте, в природе, старую держат до тех пор, пока матка молодая не обгуляется. Это, это реальный, нормальный, классический, природный вариант тихой смены. В нашем нам такое редко, редко происходит. Только вышла молодая матка на замену, все, старой нету. Старую выброси. да В этом случае может быть и так, и так. Поэтому я не вижу в этом никакого... Не ломайте даже его. Кто там, кого с кем разберется. Отдайте это на, на разборку природы. Я в этих случаях всегда говорю, когда вам заниматься пчеловодством, что вы забиваете голову сюда вот этими тонкостями. Кто там кого-то. Это, как мне говорит, вы, вы не знаете, вот, какая матка. Вот, молодые пищат, райовые, а старые пищат. Вот я у кого не спрошу, никто мне не ответит. Никто не отвечает. Вот сколько я живу, кого не спрошу. Я говорю, ну что, ты профессор после этого. А тебе надо? Ну посиди, прислушайся. Кто там пищит, а кто не пищит. Или вот танцуют. Вы знаете, вот танцуют перед литками, вот как начнут пчелы туда-сюда. И у кого не спрошу, никто мне не ответит. Представляете? И он уже профессор. Потому что задал такой вопрос, что никто не может ответить. Это точно как вот в анекдоте про неуловимого Джо. Он просто никому не нужен. Поэтому это вам... Когда вам заниматься пчеловодством, если вы будете еще изучать вот эти вот танцы пчелы или кто там... С кем куда? Вы вникаете в самую в природу. Ну, я тут маленький такой добавок добавлю. Я видел Швеции тут в группе у нас есть фильм ставили два фильма один парень который имел имел два маточки одну старую одну новую и они там работали несколько дней. И в одном месте даже на том же самом раме проходили, и, и там видео есть. Так, я думаю, да, вы, наш учитель прав, что они сами там решают, сколько время держать и, и что там делать Правильно. с ними. Совершенно верно, спасибо. Так, ну что, шановные панства, еще питания будут какие да, еще хотел маленькую поправочку сделать насчет э, применения маточного молочка с водой. Э, насколько пишет литература, что вообще все продукты пчеловодства необходимо принимать под язык. Вот, а когда мы его принимаем с водой, он попадает в желудок, и там больше теряется полезных свойств. Как вы думаете? Нет, Владимир да, Михайлович? спасибо, Рашал. Есть, есть два способа приема маточного молочка. Первый, нативный под язык сублинвальный прием. Там идет эффективность, когда он чисто нативный. В этом случае убирается подязычная слизь в обязательном порядке для того, чтобы маточное молочко через слюные протоки попало в лимфу, ресорбировалось и в ядро клетки печени. Почему нельзя напрямую нативное маточное молочко в желудок? Понятно, соляная кислота, она нейтрализует и эффективность будет нулевая. А вот когда маточное молочко с медом, не консервированное мед а маточное молочко так вот перед употреблением по очереди, и там 90%, но это, я вам скажу, чья, чья версия, гордомысовая, это у нее я считал, что маточное молочко с медом, если принять, она через желудок, возможно, там э, сам мед, как, как броня, чтобы проскакивать, она вот успевает проскочить в эту раковину, Представьте, у боже мне понесло, в эту двенадцатиперстную кишку. И как-то, возможно, удар на себя желудочный, желудочный сокол принимает. И 90% попадает в печень. 90% молочка от того, что приняли с медом, попадает тоже в печень. Так что, ну, опять-таки, за что купил, за что и продал. А вот с медом, почему, почему с, с водой? Возможно, там присутствие кислоты. Вот Славик сказал, что там еще есть еще один ингредиент. Возможно, с этим связано. Так что логика есть. Меня всегда удивляют вот вопросы, знаете, какие, не вопросы, вернее, а клиенты. Вы скажите, вот маточное молочко, я вот куплю, а, а как ее принимать? Рассказал. А как, а как вот, а какое должно быть дыхание? О чем должны быть мысли? И понеслось. Короче говоря, в конечном итоге она его не покупает. О чем думать, про что, на куда смотреть, елки-палки. Ты его купи, съешь, сделай процедуру, как правильно. Организм сам разберется, куда и как. В ядре клетки, в ядре клетки, представьте, за секунду, в ядре, в ядре клетки печени, за секунду происходит триллионы химических реакций. Э, э, науки ультрасовременной не под силу даже остаточной формы отследить. Не говоря уже о том, чтобы сунуть нос свой где-то в коррекции. Это подвластно только самой природе. Поэтому поменьше умничайте. Да, простой рецепт и все, употребление, и получите максимум. А то, ну все, у меня есть все, все у него есть. И маточное молочко, и все, а где оно у тебя? Там в холодильнике. А сколько там стоит? Да с прошлого года еще, ехты-палки. И мы думаем, и мы... Ну зато, зато в аптеку постоянный клиент. Там проще. В каждом кармане свои колеса на все случаи жизни. До встречи. Слава Украине. Слава Украине. До свидания. Пока-пока. Всем до свидания. До свидания. Всего хорошего, коллеги. Спасибо за вечер.